Всем привет, с вами Юля Позитив, и в этом видео я не одна, а вместе со своими сестрами. Это Катя, это Оля, Катю вы, кстати, уже видели, мы все когда-то делали киксюлечки, вы, кстати, послили еще с ней видео, оно обязательно будет, только это тоже будут не сюлечки. Так вот, сегодня 31 декабря, и мы решили поиграть в такую игру, и все вы ее знаете, Бин Бузл, это челлендж, если я не ошибаюсь. И я бы его не снимала, если бы тут не было новогодней шапки. Поэтому все по-новогоднему. Елка есть, камин есть, носки есть. Мы приступаем. Я думаю, все знают смысл этой игры. Крутится барабанная дробь. Выпадает конфетка. Каждый берет эту конфетку. И, собственно говоря, пробует эту конфетку. Ну и тут уже на счастливчика. Так, пудинг или, или не пудинг? Или, или не пудинг? Это собачья еда. Собачья еда или пудинг? Да. И тут как раз по три. А, а, ты, а может шоколад что... Так, раз, два, три. У меня сухарики не такие. Это три корочки, да? А это все как хочу А знаете? Так не жутко. А у меня Пудинг? Да ладно. Слышь, визуру семейка? Да у меня пудинг. Мы с тобой как всегда. А ну. Ой да! Может у меня тоже пудинг? Не у тебя тоже гидан в две кстати кружки супа. Главное, их не перепутаем. Мне да. не тут физили. А, нет, мы их не перепутаем. раз, два, три. Лайм. Какой трава? Wait. Трава. Трава. А не, куда лайм? Нет, у меня сразу хочется такой ядренный цвет. Значит, трава нас вкусная. А ну, куда их нет? Трава. Блин, вот у не лайм, у нас с тобой трава. Яйца. Испорченные яйца. Испорченные яйца. Или бумко рослым. Это желтая дошка, да? Да, пятнами? Нет, пятнами вот. Опять. Раз, два, три. Я не хочу расслаблю. <реж breathe> ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, смузи или... Кать-то рыба по делать У меня салфеток больше нет Да вот сейчас Ты совсем скомкала Значит мне до того не было распираться Как комкать её Раз, два, три У меня сразу буллая рыба У меня тоже Вот есть две прекрасные жанры. О, пульс. это лучший Ладно, давайте, раз, два, три. Супли со сливочным. У меня уже конфета соленая сверху. А это испорченный сыр, который да. не попадалось. Не Нет, попадалось. Это такое вот, вот такое, что ли? Зависть Три. Она уже соленая сверху. Ммм, корамиль. Ммм, пшеница. Надеяться. вкусно, корамиль. Да Дыхнуть? Нет. Мне не надо, у меня тоже сыплются. Ммм, тути фрукчи или нет, носки. А, нет, дути фрути или носки? Я хочу. Два, три. Отставнно сейчас будут носки. Вкусно? Не знаю. Серьезно, носки? Фу, как можно было создать носки? Удалось. Сплю и крути. Ай попадется. Молоко или кокос? Или кокос. Да. Опять у меня, меня соленое. Сейчас опять попадется молоко испорченное. Это моя? И это это моя. Тотально! Да, неужели она тошнит? Два, три Она соленая, я даже не хочу разжевывать Блютины? Да Черт Ну что ж, ребята, на этом мы, наверное, Заканчивать нашу игру, потому что, честно говоря, мы себя чувствуем не очень хорошо, но у каждой по две вкусные конфеты. Что это? Только Нет. По две. По две, у каждой по две было Да, это точно. честно говоря, это отвертит. Вот хотите играть, вот дайте своим друзьям поиграть, а сами просто посмейтесь. Ну, честно, не Я стоит. соглашаться. Да-да-да, <смех> это того не стоит. Ребят, сегодня 31 декабря, совсем скоро уже будет Новый год. Мы вас очень хотим поздравить с Новым годом. Пожелать вам счастья, любви, здоровья. Это самое главное, чтобы все-все ваши мечты сбывались. Это тоже очень-очень важно в жизни. И как бы Новый год чудеса случаются, если на моем канале уже практически 600 подписчиков, постоянно хочется сказать тысяч, давайте сделаем так, чтобы у вас было 600 тысяч подписчиков. Новогоднее желание. <с> Новогоднее желание, хочу. <с> вот, а если вам понравилось это видео, и оно вам показалось забавным, интересным, веселым и очень-очень полезным, не, ну реально оно было полезно а, правда не очень вкусно, я вам так хочу сказать, вот, то обязательно поддержите меня пальчиками вверх, я вас очень прошу, это будет самый крутой и приятный подарок от вас мне на Новый год. И обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что вы... Это я, а я это вы. А с вами была я, Юля Позитив, Оля, Катя и с Новым Годом!